Когда вам грустно, погрузитесь в грусть. Пусть вам будет как можно грустнее. Что еще вам делать? Грусть нужна. Она дает хороший отдых. Как темная ночь помогает заснуть. Если наступила ночь, усните. Примите грусть. И приняв, вы тут же увидите, что она становится красивой. Грусть безобразна из-за того, что мы ее отвергаем. Сама по себе она не безобразна. Приняв ее, вы сразу увидите, как она красива и какое она приносит расслабление, какое спокойствие и безмятежность, какое молчание. Она может дать нечто такое, чего не может дать счастье. Грусть дает глубину, Счастье дает высоту, грусть дает корни, счастье дает ветви. Те и другие важны для дерева, и чем оно становится выше, тем одновременно становится он глубже. Чем больше дерева, тем больше у него корни. Кроны и корни всегда пропорциональны, так дерево сохраняет равновесие. Нельзя создать равновесие искусственно. Искусственное равновесие не принесет пользы. Оно не жизнеспособно. Равновесие возникает спонтанно. Собственно говоря, оно уже существует. Вы не замечали? Счастье вы переживаете такое волнение, что сами от него устаете. Тут же сердце начинает двигаться в другую сторону, чтобы дать вам онлайн. И этого ощущайте как грусть. Сердце дает вам отдых, потому что вы слишком устали от волнения. В виде лечения, терапевтических целей. Точно так же днем вы делаете тяжелую работу, ночью крепко спите. Утром снова просыпаетесь в полном силе. Когда пройдет ночь грусти, вы проснетесь в полном силе и готовым к волнению.